Распродажи от фабрики интерьерной ковки. Только до конца января скидка 20% на интерьерную и садовую мебель и декор. Цветочницы, зеркала, дровницы, пуфы, подсвечники, дачные скамейки и кресла-качалки. Успейте сделать оптовый заказ по старым ценам. Внимание! С 1 февраля будут действовать новые цены.